на канале Свити и сегодня у нас обновочка. Мы подкупили таких пару пистолетиков, да? Да. Сейчас мы будем этот, а тут уже а есть. Пойдемте, ребят, пойдем сюда. Пистолетик для человека паука. А да. где наш маленький человек-паук? Я. А еще маленький помощник его. Ой, а как тут маленький тебе показывает, как стрелять, мишень, мы нарисовали такую, да? А это я рисовала, то есть кривенько, косненько. О, да? давайте еще раз. Мама, ты прикольно стреляла. Uh -huh. Давай. Мы будем липучками стрелять, да? Да. Попала. Ура. А теперь я хочу. Почти в яблочко. Неа. Теперь я хочу. А, Мама. А где я? 한... А у меня вот это. Смотрите, ребята. Ну. Это плохо. Мам, ты просто не в яблочках. Давайте этим. Это было с набора Человека-паука. Только... Немножко. Смотри, чил, чил, чил. А с этого большого, давай. Попробуем. Давай. Нет. У меня маска. Ребята, эта маска специальная, чтобы в лицо не попало какая-то железная. Надо Воздуха я попала. Я боюсь попасть в Милену и кого-то пора. Понимаешь? М -м -м -м. Да, Леш, да. Да. А дай тебе сейчас напух. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не запускайте новые видео. Пока-пока. Мам, я сразу хочу сказать всем привет. Вы на канале Каташка.